перейдем к самому интересному это ножи у меня было всего несколько ножей 7 месяцев назад а сейчас у меня целая коллекция друзья а перед началом данного видео хочу посоветовать вам канал игроманчик Никита он снимает топовый контент от нарезок до прохождения крутых игр давайте поможем ему добить 200 подписчиков ссылка находится в описании Всем привет дорогие друзья, с вами снова Рыбный Супик и сегодня выходит вторая часть обзор на мой аккаунт. Давайте посмотрим что изменилось за 7 месяцев с моим аккаунтом, посмотрим что да как, сравните и давайте начинать. Ну начнем с первого, мое кд 5.86, 32 тысячи килов, 5 тысяч смертей и 1 тысяча помощи. Давайте посмотрим командный бой. Мой КД 479, 1596 убийств, 3000 смертей и 1000 помощи. Арена снайперов 15268 килов, 1000 смертей, КД 902. Режим бомбы. Ну, я по-прежнему на нем не особо играю. У меня КД 320, 1535 убийств, 479 смертей и 147 помощи. В рейтинге я также не состою, в командно боюсь, вот 16%, арена снайперов 49 место, вот он, я тут есть, да, имеюсь, режим бомбы я также не состою, там вроде бы 7%, да, ну-ка давайте посмотрим, На, ну 13%, Смотрю, что у меня в инвентаре, а, есть новые пушки, которые я открыл, благодаря своей прокачке аккаунта, рубрика есть такая, да, можете тоже глянуть, где находится 500 золотых монет. в принципе, у меня прокачан АК, АМ вроде бы фуловый, да, М4 фуловая. Так, вроде бы он не фуловый, а нет, фуловый. Так, вот это я вот вообще не качал из новых пушек. Скар я тоже не прокачивал, да. Скаут, вот, да, у меня фуловый. АВП тоже фул. СВ, СВ вот я тут всего на одну прокачал. Дигл, естественно, фул. А, вот, потому что ревик, ревик тоже фул прокачан. Так. Ну и, в общем-то, ну все. Давайте перейдем к самому интересному. Это ножи. Ножей у меня стало гораздо больше. Вот столько. Офигеть. У меня было всего несколько ножей 7 месяцев назад. А сейчас у меня целая коллекция, друзья. Целая коллекция. Целых 5 бабочек. 2 байонета. И, ну, как бы, тычки, ну, как бы, вот еще Хоман, ну, вот, как, тут, тут вообще, прям, изменения конкретные на самом-то деле. Так, ну, давайте посмотрим на целый мой аккаунт. Тут очень большой список, очень много калашей вы сейчас видите на своих экранах. А, кстати, АНов у меня гораздо меньше. Вот Ауги, вот Галил у меня красный тоже появился недавно буквально. М4 электроник, ну просто посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть штук, шесть штук электроника, ну как бы ну да, как бы мажу, мажор, мажор, да, так, вот четыре, у меня тут такие кубы, шки да, АВП карамелька, так, ну слушайте, вот, АВП Оуни, ну тоже вот очень прикольный скин, я на самом то деле его и хотел, еще есть АВП Войд, ну, достаточно мажор, достаточно мажор, Диглов uh, у меня ну, красного качества нету. Глок вот, что-то 9. И в принципе-то, наверное, новое красное. И, ну, у меня две новые красные, да. -hi -hi -hi -hi> и в принципе вот и все. К сожалению, у меня нету еще никакого золотого оружия, но надеюсь, что в будущем они, конечно же, появятся. Потому что я активно открываю будущие кейсы в надежде, что мне выпадет бабочка. Ну и конечно же я ее, ну в любом случае я ее буду крафтить, потому что у меня вот будущий кейс 14 штучек, как бы это уже 6, в общем такие, друзья, дела. Будем ее скоро крафтить, военный кейс у меня вот 2, рождественский 1, замерзший кейс я, кстати, грубо говоря, могу еще одни тычки сделать, но, конечно же, мы этого делать не будем, зачем они нам, да? Друзья, в общем, вот такой аккаунт у меня, по чувствительности 0.3, прицел 1.2. Прицел давайте я вам покажу, 355, тут вроде бы ничего не менялось. Качество звука наилучшее, громкость, FPS, раскладка, вот пожалуйста вам. Давайте расположение кнопок. Ну тут в принципе ничего не уменяется, потому что я играю на эмуляторе. Ежедневный бонус я весь прошел, весь, все собрал, все 180 дней, вот. Сейчас вам покажу, где он там, 180-й день, ух, как на самом деле это много, вот. Больше ничего нету здесь. Ну и в принципе все. Все я вам показал, что изменилось за эти 7 месяцев. В общем, друзья, надеюсь вам понравился данный видеоролик. Вы поставите лайк, а всем удачи, всем пока.